То, что для малых языков и даже крупных республиканских языков Российской Федерации характерна ситуация, которая описывается как файлоризация. Да? То есть происходит языковое мероприятие, Олимпиада по языку, что-то такое. Люди одеваются в национальную одежду. Это неплохо. Но приводит такого вот ассоциации. Да? Вот, национальная это когда-то какая-то оценка традиционному и далее. в остальных ситуациях не пользуются русским. Развивается так называемая дегласия. Дегласия да? – это когда люди определились, они двуязычные, но определились, в каких ситуациях они пользуются одними, сколько другими. Это тоже само по себе неплохо, дегласия много существует, но именно для сохранения развития этих региональных и собственно, более крупных языков это вредно тем, что язык запихивается в какую-то бытовую атмосферу и да? в вот. и ассоциируется, не знаю, с селом, с прошлым, с такими вещами. Поэтому, если говорить именно о то это один из способов как-то немножко преодолеть эту дигласию и а, поместить эти языки, менее крупные языки России, так скажем, поместить а, в ситуации, когда используются в современном контексте, да, для самых последних технологий наиболее популярных проектов, таких как наиболее известная Википедия, конечно, но и другие вики-проекты, которые существуют. Сейчас э, русские вики-новости разрешают публиковать на языках Российской Федерации новости в рамках проекта русских вики-новостей. То есть не надо сложно проходить сложную процедуру регистрации, вот эти новостей на определенном языке, потом это, скорее всего, будет в таком запущенном виде некрасивом лежать, потому что люди и русские такие новости пишут, не каждый день, да? не очень много пишут. Вот. И чтобы это вот так вот некрасиво не выглядело, там просто есть, в этой ленте встречаются, вдруг новость на якутском, надо вот мы, мы можем открыть, ты говоришь, что... здесь же браузер работает у нас, да, должны, наверное, это увидеть. Вот, и если говорить о контексте, о котором я говорю, я основатель осетинского раздела Кипеть, в котором, ну, там около 10 тысяч статей, больше уже. Ну, дело, как, статьи, он как бы, в счетчиках статьи не очень презентабельно, потому что его можно, например, зачем-то накрутить, были прецеденты. Вот, дело, как бы, не в числе статей, а в том, что Маловато все равно редакторов, то есть редко в течение одного дня встречаются два-три человека в правках в частности, на языке. Это, конечно, не очень хорошо, надо как-то дальше развивать эту работу, выходить на людей, которые умеют или хотят уметь писать. Есть социология такая, то есть опросы и так далее, которые косвенно показывают, что на языках, в том числе на относительно благополучных, такие как осетинский, Число грамотных носителей возможно не превышает, скажем, 20%. Да? То есть люди говорят, они говорят в быту, на переписи они говорят, мой родной язык крестинский. Вот. Но они не умеют, ну, практически никогда и не читают, и их вообще никогда не пишут. Да? Вот. Это происходит там порядка причин, в частности потому, что после 60-х летов 20 века а, свернулось практически до конца систему национального образования преподавания большинства предметов на местном языке если говорить об успехе башкист-бабушек как раз да, то часть этого успеха как раз в том, что значительная часть населения там живет в небольших поселениях в которых долгое время работала полная или почти полная национальная школа возможно до сих пор есть на Татарском до сих пор есть там национальные школы, почти полные, 9-го и 11 даже класса. Это аналогично в Сахарном гряде республик, в частности в Северной Осетии, еще при советской власти, руками этнически осетинских э, деятелей э, национальная школа была фактически свернута из-за из, из, побуждений, чтобы улучшить э, мобильность выпускников, так скажем часть на русском языке, были более совместимыми с системой русскоязычных вот. Но современный подход на эту ситуацию э, констатирует, что возможно развитие полного двуязычия. Да? То есть человек может быть грамотен и в родном языке, и в национальном языке, и в русском. И на это направлены развивающийся сейчас, в частности в Осетии, методики полиэнтвального образования. Ну, если коротко, упрощенно рассказывать, это национальная школа, которая начинается полностью на осетинском языке, продолжается дальше постепенно с переходом на русский, но с сохранением ряда предметов на осетинском до самого последнего класса. Да, это предметы, по которым нет ЕГЭ. Вероятно, да? то есть остаются такие какие-то предметы, может быть, менее солидные, да? но тем не менее важно, чтобы человек сохранял грамотность в родном языке, важно, чтобы язык выполнял именно роль, например, языка преподавания. Да? Тогда э, компетенция сохраняется с годами, вот. потому что очень часто дети в семье может плохо говорят по-русски, попадают в детский сад, уже в детском саду, они переключаются и дальше становятся носителями русского языка как первого языка. и отвечают родителям, то есть иногда это так ставится, что прежде всего семья, да? Семья может на это повлиять. Нет, родители говорят им на местном языке, а там на астинском, на азианском, они отвечают по-русски уже, все, то есть перешли. Называется языковой сдвиг, с большой вероятностью они уже своим детям не в каком виде? Мы уже переключились на русский хотя в раннем детстве еще говорили на местном языке. Вот чтобы как-то бороться с этой ситуацией, она не, не так иногда и активисты подают, что она какая-то уникальная российская связана с какой-то сознательной злокозиной русификацией. Да? Нет, пожалуй, нет, просто языковый зрение происходит связанную такой. Ситуация глобализации и так далее, с более высокой мобильностью населения сейчас и так далее. И, а, ну, конечно, там есть такие элементы, как, например, непереводимость тек на крупные языки России и другие. Это да, конечно, тоже влияет на то, что скажем, родители при возможности выбора на национальную школу или на русском языке, могут предпочитать школу на русском языке, чтобы подготовить стеклые. Главная цель, конечно, не сохранение языка, это понятно. Да, и тут э, ясно, что государство, наверное, могло бы что-то сделать в этой сфере. И, может быть, не делает чего-то, чего бы хотели национальные активисты. Да? Но и можно понять что это нежелание, скажем, переводить ЕГЭ на национальный язык, Потому что кто поручится за качество перевода, будет ли одинаково ровно все это переводиться. Да? Тем более, это надо очень быстро переводить. Да? То есть приходит, Материал, видимо, задний до экзамена, люди ночью переводят, при этом никто не смею. Это очень трудно. Потому что и так, тем более, на республике наговаривают, что там, наверное, подозрительно высокий результат. Если там еще будут переводные экзамены, да, то как? Эта система обрастает новыми и слабыми звеньями. Поэтому можно понять обе стороны. И сторону, в которой хочется, чтобы эти экзамены так проводить. И сторону... Значит, вот, возвращаясь к вот этой ситуации Северного Кавказа юзер-группам буквально на днях создана тоже вот юзер-группа пользователей Северного Кавказа она объединяет сразу несколько а, языковых разделов на данный момент в реальности это осетинский, чеченский и лезгинский разделы это три группы, в языка с числом носителей там, около или более 500 тысяч и э, с богатой письменной традицией, то есть состоявшейся устоявшейся системой письма, с, э, с самим писателем, историей использования языка в образовании и так далее. То есть это вполне такие языки, на которых можно писать в Википедию. Есть, потом, есть там, учителя, там, бывшие учителя, всякие такие люди, которые вполне могут писать на этих языках. И э, идея этой юзер в том, чтобы как-то развивать сотрудничество, потому что внутри Северного Кавказа есть какая-то объединяющая идентичность. да, потому что все кавказцы, я вот тоже русский из Кавказа, я тоже, пожалуй, разделяю какие-то элементы этой идентичности. Да, считаю себя кавказцами, но это когда-то не интересно. Вот, и, в то же время реальные знания Кавказца друг от друга и как, какие-то какая-то в совместных проектах она не очень широка, так скажем. Да. И вот юзер-группа э, северо пользователей Википедии она пытается преодолеть эту ситуацию как-то через поддержку друг друга, через проведение совместных Потом, сейчас проходит марафон «Вики любит Кавказ» а, называется а, да, да? да. тоже а, участвуют в Вязали, значит, они переводят и, сочни из списка да. кавказских достопримечательностей и географических объектов на вот, эти, на вот эти три кавказских языка, потом еще на и азербайджанские эти два, тоже участвуют эти два сообщества. И, в гражданской а, Честно говоря, если вот, я вот смотрю на осетинскую часть, там очень все вредно, то есть этот фонд не зашел пока. Да? Но это конкурс с призами, то есть в принципе люди могут как-то очухаться и хотя бы в таких на, конкурсах участвовать, когда они будут что-то получить и в этой памятной кризисе, и в криз и так далее. Вот, то есть это может быть интересно. Давайте оставим время на вопросы и обсуждения.